Представим на секунду, что у нас произошел прорыв, к примеру, вот, условно, вот где-то здесь. Представим, что это целая труба. К сожалению, не нашел я целого куска, только такие вот. Соответственно, представим, что здесь у нас обрыв. Что нам нужно сделать? Нам нужно взять, в первую очередь, бутылку, вторую очередь, какой-то нескользкий предмет, в данном моем случае это будет резина. В моем случае это вот такая вот камера от автомобиля я взял, нарезал несколько кусочков. И сейчас покажу. Мы берем и натягиваем эту камеру. Натягиваем эту камеру на трубу. Также поступаем с этой стороны. Абсолютно идентично. В данном случае резина у нас выполняет уплотняющую роль. Далее в целом все просто. Мы берем бутылку 5-литровую и отмеряем нужный нам хомут. Примерно, наверное, вот так. От дна. Да, гурушка. Отрезаем, соединяем получившиеся части, и в дело вступает фен. Так, нужно более-менее ровно. Даем остыть, и у нас получается соединение, которое я даже провернуть не мог, у меня вот единственное здесь была порезана бутылка, но это осталось на резине. В остальном же, я думаю, что это будет очень герметичное аварийное соединение, поэтому у кого-то, если, к примеру, ропнула труба целиком, либо еще что-то, постарайтесь каким-то образом надвинуть целиковую бутылку, желательно естественно целиковую, но если не будет целиковой, то разрезайте вдоль, оборачивайте, чем-то скрепляйте, и греете, садите ее. Но желательно, чтобы она была кольцом, именно хомутом. Этот лайфхак работает, действительно, кайфовый. Я не знаю, ну, стоит лайк и комментарий, как вы думаете. Поэтому пишите, прокомментируйте. И спасибо, и пока.